привет! С вами Виктория. Сегодня готовлю торт с бананами. Если у вас остались спелые бананы и вы уже не знаете, что с ними сделать, то этот рецепт точно пригодится. Банановый торт получается очень вкусный, готовится быстро. Отличная идея для домашнего чаепития. Сначала приготовим бисквит. Для приготовления нам понадобятся бананы, яйца, сахар, растительное масло, мука, разрыхлитель и щепотка соли.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 Ставим запекаться тесто в ранее разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут Пирог у меня запекался в течение 45 минут, проверяем его деревянной шпажкой Достаем пирог из духовки и даем ему полностью остыть Разрезаю бисквит на три равных коржа Готовим крем. Для этого понадобится творожный сыр типа Филадельфия, сахарная пудра и сливки. Сливки минимум 30% жирность. В миске смешиваем 250 мл жирных сливок. Сливки должны быть очень холодными. 100 г сахарной пудры и 300 г творожного сыра типа Филадельфия. Сначала все хорошо перемешиваем ложкой. И затем будем взбивать миксером до загустения. Когда на креме начнут оставаться заметные следы, значит крем сбит. Для начинки очищаем и нарезаем на небольшие ломтики 2-3 банана. Собираем наш торт. Я его буду собирать в кондитерском кольце, но то же самое можно сделать без кольца. На подложку выкладываю немного крема. И выкладываю первый корж. Крем визуально делю на две части. И выкладываю половину крема на первый корж. Разравниваем крем по всей поверхности коржа. И сверху выкладываем следующий корж. Сверху выкладываем вторую часть крема. Сверху на крем выкладываем нарезанные бананы. И выкладываем последний третий корж. Последний корж старайтесь выбирать самый ровненький. Небольшим количеством оставшегося крема, буквально 1 столовая ложка, смазываю верхний корж. И убираю тортик в холодильник часа на 4 чтобы он хорошо схватился Тортик у меня простоял в холодильнике 2 часа Мне совсем было некогда Убираю кондитерское кольцо И немножко подровняю тортик по бокам Для украшения я нарезала бананы И подготовила несколько листиков мяты Бананов взбрызгиваю соком лимона, чтобы они не потемнели. И украшаю тортик. Вы можете украсить тортик совсем по-другому. Друзья, по-моему, получилось очень мило. Такой банановый тортик прекрасно подойдет для домашнего чаепития. Получается он очень вкусный. Всем желаю приятного чаепития, удачных вам тортиков. Всего вам доброго и до новых встреч!